Вашему вниманию индийский мотоцикл Баджач Пульса. Модель оснащена двигателем 200 кубических сантиметров мощностью 24 лошадиные силы. Двигатель четырехклапанный, то есть два впуска, два выпуска будет. А также установлены три свечи. Здесь с этой стороны две и с другой стороны одна еще. А также двигатель он с водяным охлаждением, вот уровень жидкости, радиатор. Так. Модель на шестиступенчатой коробке. Вот. Спереди установлена вилка телескопическая и дисковый тормоз бремба двухпоршневой суппорт на трубках написано сзади установлено тоже дисковый тормоз той же фирмы бремба и установлен моноамортизатор газомасляный Выхлоп происходит через систему резонатора. Вот он проходит. Вот резонатор и выход его аж здесь. То есть нет трубы, которая будет торчать либо еще что -то. Работает он вот так. На чемном свете подсвечиваются все переключатели, сама с этой стороны. Приборка достаточно информативная, есть тахометр, уровень топлива сразу, датчики давления масла, спидометр, указатель нейтральное полож... положение передачи и указатель подножки стоит большая фара она работает только от, от включенного двигателя отличный стоп сигнал. Мотоцикл двухместный, есть ножки для заднего пассажира, также ручки, и он очень удобный по посадке, большой вынос руля, руль на глипонах на высоте.